Всем добрый день, у нас сегодня очередная распаковка. На этот раз пришла сумочка для электронных гаджетов. Ну, в основном эта сумочка предназначена для внешнего жесткого диска, ну и кабелей. Пришла вот в таком варианте, фирма BAM. Так, ну и также пришла в обычном пакете, чтобы их не вскрывать. То есть, выполнена из нейлона. Хороший замочек. Так, ну и внутри находится этикетка. Соответствующий. Ну и непосредственно сам чехольчик. То есть здесь можно положить жесткий диск. Ну а здесь резинка кабеля. Но я использовать буду для другого. Ну и давайте посмотрим для чего. Итак, давайте смотреть, что у меня разместилось в этой сумке, которая предназначена для жесткого диска. Так, разместился у меня здесь комплект радиомикрофона. Будет для камеры. То есть приемник. Передатчик. так ну и сопутствующие кабели для него еще один кабель микрофона то есть сейчас в настоящее время используется как раз 4 места заняты все удобно закрывается ну и хранится, транспортировать без проблем всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания